А вы могли бы, будь я, лесу, и краску и стакана, Я показал, на да блюде будь я, А Отвия скул океана, На чешуе, без и рыбы, Прочел я голый, голый А вы, моглю а бы, грай, могли труд.